Привет, друзья! Наконец-то настало время на нашем канале об авто-ништяков из Китая. Тема сегодняшнего видео – чехли и оплетки на руль из AliExpress. Оплетка для рулевого колеса – простой и доступный способ защиты и тюнинг рулевого колеса. Также накладка утолчает руль и снижает проскальзывание рук. Она не только преобразит салон вашего автомобиля, но и выполнит ряд полезных функций. Продается огромное количество и можно выписать на любой курс. Ссылку оставлю ниже под видео. Oh, oh, oh, oh,